«Вот тебе на!» В маленький одесский дворик, завешенный свежевыстиранным бельем, вошел молодой человек явно еврейской внешности. Оглядываясь по сторонам, он подошел к пожилой женщине, размещающей всякую мелочь на веревке. «Извините, где здесь девятая квартира? Мне нужны Макаровы». «Лично я живу в восьмой, девятая рядом, но там нет никаких Макаровых». «Как это нет? Да так и не было никогда». Парень растерянно хлопал глазами. По его виду было ясно, что он сильно нервничает. «А может, вы не знаете? Она недавно сюда переехала. Полина, красивая такая. Мы похожи, это моя сестра». «Да шо я не знаю? Там молодых девушек совсем нет. А этот двор сорок восемь, а в других квартирах нет Макаровых. Надо спросить еще кого-нибудь». «Ну что с тобой будешь делать? Нет у нас Макаровых, нет, и все, и Полин у нас нет». После этих слов собеседник Рысы Львовны схватился за голову двумя руками и опустился на корточки и заговорил сам с собой. «Так вот, почему она не отвечала на телеграммы? Где ее искать? Что мне делать? Мама, мама, бедная моя, мамочка!» И тут по лицу молодого человека покатились огромные слезы. Раиса Львовна была довольно жесткой дамой. Пробрать ее было делом нелегким. Но, глядя на эти мокрые щеки и трясущиеся губы, сострадание и любопытство взяли верх. Она усадила парня на лавочку, погладила по голове и стала задавать вопросы. Из ответов сложилась печальная история. Оказалось. Что приехал наш герой из Фастова. Там он жил с матерью и сестрой. Сестра Полина против воли матери собирается выйти замуж за Макарова. Она уехала с ним в Одессу и оставила этот адрес. Мама заболела. Инфаркт. Врачи не дают гарантий. Все это перемежалось с рыданиями, всхлипываниями, вздохами. Периодически звучало «Вы так похожи на мою маму!» И от этого слез было еще больше. Раиса Львовна не славилась сентиментальностью, но услышанное заставило ее потереть глаза. «Такой славный еврейский мальчик и так страдает. Ему надо помочь!» И тут Раиса Львовна, не дававшая за всю свою жизнь никому взаймы ни одной копейки, спросила, сколько денег надо на дорогу несчастному. Оказалось, двенадцать рублей – это была четверть ее пенсии. Но парень без сомнения вышлет ей долг. Разве можно усомниться, глядя на его открытое лицо и честные глаза? Принимая деньги из рук пенсионерки и целуя их в знак благодарности, житель фастово лепетал. Файнблат, Раиса Львовна, квартира 8. Я как только я завтра же вышлю. Прошла неделя, мало ли что там у парня. Волнений еще не было. Прошло две недели. Месяц. Год. Уже все было понятно. Претензии могли выдвигаться только к самой себе. Это же надо. Сама лично предложила и отдала. А потом все забылось. Померкла даже досада. Миновало 12 лет. Все изменилось. Страна, в которой все это происходило, исчезла. А Раиса Львовна все так же проживала в маленьком одесском дворике. Вечерами она смотрела телевизор. И вот как-то, перед выборами, она увидела на экране знакомое лицо. Пригляделась. Точно он. Парень из Фастова. «Вот тебе на!» – сделала телевизор погромче. Кандидат в депутаты горсовета рассказывал – как он, одессит, сирота, выросший без родителей, достиг всего сам. Его труд и ум помогли ему стать крупным бизнесменом. И главное, если одесситы окажут ему доверие, то он их не подведет. Старая женщина выключила телевизор, справедливо полагая, что от этого владельца фирмы по торговле недвижимостью и сети автосалонов ни она, ни одесситы никогда ничего не получат.